Не стой, не стой в проеме, как крест. Прошу тебя, Прошу тебя. Не, маячь. не маячь. Из тонких волокон, тонких волокон соткан, соткан азбест. азбест. Я заклинаю, заклинаю. Не, плачь. не плачь. Все, Все что, со мною, что со мною, оставь позади. Оставь позади. В дороге страдание только, только балласт не, не оборачивайся и уходи ауто дафе ау не терпит, не терпит пары второй пары глаз. пары глаз за страстью, за страстью придет, придет отвращение, отвращение. За, мигом за мигом радости чувство вины, чувство вины. за Поступкам жажда прощения За встречи вещественные. Я с отвращением купался в слезах, Словно фашисты в крови. Была ты подобна саду в цветах, Лишь протяни и сорви. Но все теперь это осталось со мной. Наш сад, увидать обречен, И ты, что почувствуешь ты за спиной, подскажет тебе, я прощен, За страстью придет отвращение, за мигом радости чувство вины, за. Поступкам да, жажда да, прощения, прощения за встречей, встречей веющий и, и, и пепел к пеплу взметнется, взметнется прах, прах к праху доляжет, да прах, что Богова к богу, богу вернется, вернется а, кесарева, а кесарева да отляжет.